Там, освободить крестьяна там, и так далее освободить именно как вот с каких из каких-то гуманитарных соображений из за того что значит к ему плохо там относится его ну, понимаете да? вот а просто значит речь шла о более эффективных социальных системах да? потому что когда если вы получаете какую-то вот э, такую узарпатовскую власть над человеком, на самом деле вы э, заменяете собой часть его каких-то функций, понимаете, да? Ну, допустим, так, э, без меня ничего не делать, понимаете, да? Так, делай то, что я тебе сказал. А, э, значит, э, человеческий, человеческий мозг, он рассчитан на одного человека. Ну, вот так вот, э, физиологически а не на группу людей, понимаете, да. Вот. Поэтому, конечно, значит, э... крестьяне лучше знают, когда посадить хлеб, да. да, и как, как он, чтобы нормально вырос, да, и проще с них просто немножко там пару мешков взять, да, так пускай они работают. Вот. Чем, значит, э... Когда они все, извините меня за выражение, под разными предлогами профукали, их еще и кормить. Вот. И только ради чего? Ради того, чтобы можно было кого-нибудь избить на этот перебор. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, читайте газету «Современная школа России».